Всем привет! Вы смотрите мудрый канал, а значит, вы на верном пути. Вперед! Сегодня я хотел рассказать о настройке сайдчейна в Reaper. Зачем это вообще нужно? Сайдчейн позволяет избежать тембрального конфликта бочки барабана и баса. Вкратце, как это работает. Мы посылаем сигнал бочки в специальный канал компрессора, и он заставляет сработать его именно в момент удара бочки. Что мы получаем в итоге? Не зажатый сигнал баса и четко прослушиваемую в миксе бочку. Итак, запускаем Reaper. Чтобы ускорить процесс, я подготовил уже нарисованные по миди партии ударных и баса. Здесь стоит сказать, что маршрутизация в Reaper реализована на первый взгляд может быть непривычно. И даже немножко сложнее, чем в других редакторах. Но все очень хорошо продумано и как только слегка привыкнешь, становится очень-очень удобно. Вариант первый. Многоканальный синтезатор с собственным пультом. В данном случае Тунтрековский Superior Drummer. Загружаем саму оболочку, выбираем ударную установку и пресет звучания. Послушаем. Слушаем бас. Чтобы управлять бочкой и рабочим по отдельности, применять к ним эффекты или перенаправлять на сайдчейн, нужно создать для них отдельные каналы. Вот у меня будут бочка, рабочий. Собственно для сайдчейна рабочий барабан не нужен. Но когда я свожу виртуальную установку, я вывожу оба эти канала, чтобы с бочки управлять сайтчейном, а на рабочий повесить легкое эхо. По умолчанию синтезатор запускается в стерео режиме, то есть играет только на двух каналах лево и право. Но если мы хотим отдельно управлять бочкой, рабочим, либо другими инструментами с каналов пульта рипера, то нам нужно перевести его в многоканальный режим. В данном случае сделаем 6 каналов. 2 понадобятся на бочку, два на рабочий и два на все остальное. Я не собираюсь никуда их перенаправлять, пусть играют как есть. И назначаем эти каналы в пульте суперер драмера. Бочка у нас будет звучать на третьем и четвертом. Все снейры на пятом и шестом. Обратите внимание, они сделали очень много виртуальных микрофонов. И они разбросаны по всему пульту. Поэтому нужно найти их и назначить на соответствующие каналы. Далее. От основного канала, где лежит меди-дорожка, а также подключен синтезатор, мы бросаем сенды на два других канала, бочку и рабочий. И вводим такие настроечки. Бочка играет из третьего-четвертого канала синтезатора в первый-второй канал трека. Соответственно рабочий играет из 5-6 тоже в первый канал своего трека. Проверяем. В сольном режиме. Как видите, все удалось. Бочкой и рабочие играют каждый по своему каналу. Их можно замутировать, засолировать, сделать тише громче, повесить на них отдельные плагины. Переходим к самому сайдчейну. Для этого нам понадобится компрессор. Но можно взять родной риперовский или любой другой. Не имеет значения, лишь бы он поддерживал функцию сайдчейн. Собственно его и включаем, он нам сейчас пригодится. Делаем посыл с канала бочки на канал баса. Канал баса переводим в четырехканальный режим. По первым двум пойдет звук, по вторым управляющий сигнал сайтчейна. И указываем, что первый-второй канал бочки играет в третий-четвертый канал баса. Упс, с некоторыми синтезаторами такое случается. Для этого нужно отключить маршрутизацию MIDI. Ну-ка, ну-ка. Итак, время подстроить компрессор. Включаем gain reduction, чтобы видеть, что происходит. Все верно, редукция идет во время удара в бочке. Так, покрутим, чтобы все заработало. Коэффициент ставим примерно в три раза. Порог что-нибудь около минус 30 децибел. Уже слышно, но хочется больше. Еще немножко. Ну вот, все удалось. Теперь во время удара в бочке сигнал баса компрессируется. Послушаем вместе с барабанами. И теперь бочку можно будет сделать несколько тише, но она все равно будет читаться в миксе. Ну, не настолько тише. Это уже чисто для себя. Подвешу ревербератор к Снейру. Разумеется, в режиме микс, Чтоб не париться, есть неплохой пресетик с И вот. Вроде так, пообъемнее. Теперь перейдем ко второй частности. Если мы хотим использовать многоканальные барабаны контакта, то в миксе все останется по-прежнему. Но только придется немножко повозиться с маршрутизацией внутри самого контакта. Загружаем контакт. Я пользуюсь библиотекой барабанов Стивена Слейта. Мой любимый пресет. Итак, по умолчанию барабаны тоже стоят в режиме стерео. Что хорошо в этом пресете, у него уже сразу настроенный пульт с уже созданными и подписанными каналами. Поэтому я просто присваиваю нужным барабанам требуемые каналы и все. Так, удостоверимся, что звук сайт Stick тоже подключен к каналу рабочего. Слушаем. Здесь компрессор просит сделать несколько корректив, но это уже частности микса. Главное, и здесь все работает. Случай третий. Мы используем барабаны на базе контакта, но они одноканальные, а сайтчей нам очень нужен. Вот. Барабаны из стандартной библиотеки контакта. Что делать, если инструмент одноканальный? Я для себя нашел такой способ. Нужно просто скопировать этот инструмент еще раз. Создать дополнительный аудио аудиовыход. Назначить оба пресета на разные аудио аудиовыходы и на разные миди-каналы. А также немножко подшаманить шаманец пианорол. Здесь первый канал и группы. Там второй канал и группы. Вся установка у нас играет по первому-второму каналу. Бочка. По третьему и четвертому. Осталось только уговорить рипер посылать удары, бочки и все остальные удары на разные миди-каналы. Все, кроме бочки, пойдет на первый канал, бочка пойдет на второй. Итак, забираемся в пиано-ролл. Выделяем все-все-все-все ноты, можно сочетанием Ctrl-A. И чтобы вызвать свойства нот, жмем сочетание Ctrl F2 и выбираем первый канал. Теперь, чтобы выделить все ноты бочки, жмем правой кнопкой мыши по соответствующей клавише на клавиатуре Piano Roll, также вызываем меню и выбираем второй канал. Как видите, все работает. Так это делается. Надеюсь наше видео будет вам полезным. А вы обязательно подписывайтесь на наш канал. Вот, вот здесь нажмите. Если вы подпишетесь, я съем луковое кольцо. Подписались?